Здравствуйте! Сегодня мы с вами испечем шоколадный бисквит с сырными шариками. Итак, для этого нам понадобится 6 яиц, 5-6 столовых ложек сахара, немножко изюма ванильный, сахар или ванилин, пачка кокосовой стружки, 300 грамм, около 300 грамм творога, и 4 столовых ложки муки. Итак, приступим. У двух яиц отделяем белки от желтков. Желтки в творог. Белки оставляем, оставляем в сторонку. В творог же добавляем одну или 2 столовых ложки сахара по вкусу. Вымешиваем в однородную массу, да, если нужно, чтобы творог хорошо лепился, можно добавить до столовой ложки муки или манной крупы. Хорошо вымешиваем творог. Берем пол столовой ложки приблизительно творога, выкладываем в кокосовую стружку, в центр Укладываем несколько изюминок и заворачиваем, чтобы наши изюминки были в серединке. Формируем шарики. Наши шарики сформованы. Диаметром они должны быть где-то 2-3 сантиметра, приблизительно одинакового размера. вот, Они нам понадобятся, чтобы заполнить дно бисквита. Отделяем белки, белки от желтков. Белки взбиваем в крепкую пену. Желтки перетираем с сахаром. Белки взбили до устойчивых пиков. Желточки перетерли с сахаром ложки сахара 4 желтка 4 белка 1 столовая ложка сахара и подготовили форму для выпекания смазали маслом из холодильника и посыпали манкой или мукой или застелили пергаментной бумагой и так начинаем собирать наш бисквит Тесто наше готовить берем 4 столовых ложки муки и 1 столовую ложку какао-порошка. Вот нашу какао и муку перемешиваем и просеиваем все это в желточки. Просеянную муку какао и взбитые с сахаром желтки смешиваем постепенно. Добавляя понемножку. Легкие. Аккуратно-аккуратно все перемешиваем. Вот такое тесто у нас должно получиться. Перемешиваем аккуратно, как бы складывая его. Высыпаем половину теста на дно нашей формы. Слегка разровняли и выкладываем наши снежки. Вот так. Немножко втапливая их. Наши снежки выложены, остатки немножечко осталось крошки, я ее тоже досыпала сюда. Накрываем второй половиной теста. Сравниваем тесто, а главное, чтобы наши снежки утонули в шоколадной массе. И ставим в духовку разогретую до 180 градусов приблизительно на полчаса, на 30-40 минут. Проверяем готовность деревянной скалочкой. Пока печется наш пирог, выливаем два оставшихся белка и взбиваем их в крепкую пену. В отдельную посуду берем 125 грамм сахара, заливаем 40 миллилитров воды, добавляем ванильный сахар ванилин по вкусу. И также чуть-чуть чайную ложку лимонного сока или несколько кристалликов лимонной кислоты. Ставим на огонь и увариваем до пробы на толстую нитку. Вот наш сироп варится. Вот видите, у него уже образуется ниточка. Скоро он будет готов сироп выливаем тонкой стройкой взбивающиеся белки и взбиваем до остывания белков это у нас белковый заварной крем крем осты уже вот такой довольно таки густой он нам пригодится для украшения нашего пирога Бисквит готов. Достаем его из формы на блюдо и начинаем украшать. Вот такой домашний тортик у нас получился. Приятного аппетита! Вот такой он в разрезе. Вкусный, нежный тортик подойдет к любому чаепитию. До свидания!